При одной и той же частоте скорость волны, а соответственно и длина волны, зависит от среды, в которой они распространяются. В таблице приведены значения скорости звука в разных средах, при разной температуре. В твердых телах скорость звука больше, чем в жидкостях и газах. А в жидкостях больше, чем в газах. Это связано с тем, что молекулы в жидкостях и твердых телах расположены ближе друг к другу, чем в газах, и сильнее взаимодействуют. Сравнительно большая скорость звука в гелии и водороде объясняется тем, что масса молекул этих газов меньше чем других, и соответственно у них меньше инертность. Скорость волн зависит и от температуры. В частности скорость звука тем больше, чем выше температура воздуха. Причиной этого является то, что при повышении температуры увеличивается подвижность частиц.